Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Прошуин. И сегодня я хочу рассказать вам, что бы я сделал, если бы я был новичок и зарегистрировался в WebToken Profit. Итак, поехали! Если бы я зарегистрировался в Web Token Profit и захотел бы здесь зарабатывать, то я бы сделал следующее. Так как сейчас невозможно купить пакеты, которые приносят деньги, то я бы зашел и купил бы век, зашел бы на этот сайт, и купил бы здесь век пока он еще стоит недорого чем больше тем лучше как покупать век и как все переводить у меня есть видео на youtube канале заходите на мой youtube канал вот здесь будет видео включ... запускаете его и смотрите все ссылки на Кабинеты будут вот здесь, где надо зарегистрироваться. Нажимаете еще, и вот вам все ссылочки, где вам нужно будет зарегистрироваться. Также под этим видео будут тоже все ссылки. Итак, мы купили веки. Чем больше, тем лучше, как я сказал. Перевели их вот сюда. Потом отсюда мы переводим их в Кипроакселератор. Перевели их сюда. Личный кабинет будет ваш, когда вы здесь зарегистрируетесь. Покупаете лицензию. Вот эту вот самую дешевую лицензию обязательно купите. Потом вы заходите во вкладочку «Обмен». И здесь вы ставите ордер на АЦЦ. Вбиваете вот здесь, сколько вы хотите купить АЦЦ-шек за веки, и все, нажимаете кнопочку купить, и у вас здесь будет потом вот такой ордер высвечиваться, в ожидании он будет, вот здесь вы можете посмотреть на каком вы месте, и пока вы ждете ордер, вам будут начисляться ЦЦ. каждый день будет начисляться ЦЦ. и потом 1 декабря вы сможете... Веб токен Profit, купить себе пакет и начать зарабатывать. Итак, что я еще вам посоветую. Вот здесь, когда вы совершите обмен, зарегистрируйтесь, купите ордер. Дальше здесь еще можно поставить стейк. Вот заходите сюда. У вас. Вот здесь у вас такого не будет а будет вот этот вот. Поставите сюда на стейк, чтобы майнились. Веки. так и дальше я бы еще зашел бы в гильдии и купил бы здесь ячеек какие ячейки покупать это решать вам самим вот бы что я бы сделал бы сейчас если бы был я новичок потом бы я дождался 1 декабря купил бы здесь пакет и мне бы стали идти начисления Ну на этом у меня все с вами был Михаил Прошурин, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.